тема сегодняшнего видео это баллон 9 к 1 те кто пришел к этому видео под названием видеоролика уже знают для чего это необходимо и что это устройство из себя представляет это симметрирующий трансформатор и так называемый антенны длинный луч Простонародие называемый как веревка то есть отрезок обычного провода с обязательным использованием заземления В предыдущих видео мы уже с вами собирали простейшие передатчики и использовали примитивные антенны в виде отрезков провода произвольной длины это баллон 9 к 1. Балунами называют очень многие устройства. Это запорные дроссели, высокочастотные дроссели разных типов симметрирующие трансформаторы возникает очень много путаниц что такое баллон? в одном случае там показывает трансформатор в другом случае запорный дроссель и так далее баллон это комплекс устройств для согласования с антенной запорный дроссель тоже можно назвать баллоном, но его функция немножко иная он просто отсекает высокочастотную составляющую при отражении волны не согласованной антенны то есть если мы например настроили нашу антенну на 11 метров диапазон и спускаемся куда-то в Выше или ниже у нас уходит КСВ. То есть если на 11 метров он у нас был единица, то выше или ниже он уже будет больше. То есть 1,5, 1,2, 1,4, 1,3 и так далее. И соответственно, когда он отклоняется от единицы, от антенны поступает отраженная волна, которая пагубно влияет как на качество связи, так и на наш прибор. Я имею в виду радиостанцию или самодельный передатчик и так далее. Для этого использует запорный дроссель Он просто-напросто тормозит эту отраженную волну и не дает ей проникать в обратном направлении. А наш трансформатор просто трансформирует сопротивление. Тем самым согласовывая высоковолновую антенну с низковолновым сопротивлением кабеля. Так вот, в данном видео мы сделаем комплекс устройств, то есть непосредственно трансформатор. На одном кольце это кольцо обычное. Товковый феррит, двухтысячник, 45 на 8. И второе колечко для запорного дросселя таким же диаметром 45 на 8 и мы сделаем полноценный баллон. На одном колечке мы намотаем непосредственно трансформатор, картинка. Картинку вы сейчас видите на экране. А на втором колечке мы намотаем запорный дроссель. У нас получится комплексное устройство для согласования антенны типа Длинный луч. Трансформатор у нас балансирует сопротивление антенны, а запорный дроссель будет не давать отраженки, проникать обратно. Так давайте приступим. Сначала сделаем самое главное– наш трансформатор, и первое, с чего нужно начать – это обработать напильником или наждачкой у кого что есть и кто на что гораздо вот эти острые грани сердечника и так я обработал наши кольца берем трансформаторный скотч и обматываем наши кольца все это дело заглаживаем вот так теперь наматываем на самой слой подобно тому как мы наматываем провод обмотали по периметру теперь крепляем для большей жесткости доль кольца вот таким образом Так обмотали мы наши кольца. Я уже приблизительно намотал 9 витков пробным проводом. Это чисто так показательно, что в итоге должно получиться. Берем любой какой-нибудь шнурок, нитку, веревку или кусок провода. Мотаем пробные наши витки, чтобы замерить сколько нужно нам провода. Для намотки получается полных 10 витков. Десятый виток это вот уже на втором кольце. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И десятый виток вот здесь я скрепил. То есть это не полноценный у нас виток, а полных 9. Будет. И вот мотаем, чтобы узнать просто длину нужного нам провода. Так, намотали мы все витки. Вот у нас есть. Оставляем обязательно хороший запас. Разматываем обратно. И уже замеряем длину провода то есть тех жилок которые будем наматывать согласно вот этому измерительному проводу вот у нас получилась вот такая жилка измерительная теперь согласно нее отматываем нам нужно как минимум как минимум 9 таких жилок мотать мы будем проводом 08. На таких высоких частотах гораздо качественнее мотать более тонким проводом, но в несколько жил, чем мотать одним, но толстой жилой. Поэтому мотать будем проводом 0,8 из того, что есть. Вы можете каким-то своим. Но ориентировочно у нас должно поместиться 9 жил. Так, размотали наш измерительный провод. Вот, теперь берем основной, который будем наматывать, и готовим наши жилки. Общее количество будет 9 штук. Будет у нас 3 обмотки. Каждая обмотка будет состоять из трех жил по 0,8. Откусываем, отмерили, откусили. Итак, 9 жилов. Наматываем первую жилу. Берем в любом произвольном месте. Тут у нас будет самая главная стадия намотки. Выравниваем концы провода первой жилки. У основания сердечника это дело выпрямляем, чтобы у нас кончики были ровненько и наматываем в две стороны 9 полных витков 10 ну, у нас будет не полный Намотали 9 витков. Теперь вот здесь наш неполный десятый фиксируем в хвостик. Вот таким образом. И к этому хвостику мы будем все остальные жилки подцеплять. Распределяем все веточки равномерно по сердечнику. ускорить весь процесс я трансформатор намотал заранее на втором кольце а на втором она а вот этом свободном на котором будем делать запорный дроссель я чисто показательно показываю как делать обмотку теперь берем вторую жилку вот самое главное мы сделали распределили все прижали чтобы было максимально все ровненько равномерно по сердечнику вот. И можно приступать к намотке остальных последующих жил. Прикладываем вторую жилку. Отмеряем примерно запас. Вот так это примерно будет. Фиксируем нашу жилку к основному хвосту. И рядышком приток витку вдоль первой жилы. Аккуратно начинаем наматывать вторую. Прижимаем. Смотрим внимательно, чтобы не было перехлёстов. Лишние потери нам не нужны. Попутно стараемся это дело выравнивать, прижимать. Чтобы у нас виточки ложились по возможности максимально аккуратно. Не было нигде перехлестов. Подходим к концу обмотки, к месту соединения нашего хвоста общего. Опять цепляем за хвост таким образом, чтобы никуда это ничего не расползалось. И также укладываем вторую, третью и все 9 жил. Затем, чтобы у нас было все максимально изолировано, герметично и прочно, в идеале берем эпоксидку и проклеиваем весь наш трансформатор аккуратно следите за тем чтобы место соединения этого хвоста не заклеивайте иначе потом все это дело не размотаешь потом когда мы все это проклеили все высохло начинаем распутывать наш хвост распутываем хвост параллельно выпрямляя провода и так разровняли наш хвост аккуратненько вот таким образом теперь нужно каждый в отдельности провод зачистить и заводить, иначе если этого не сделать, то нормально провода у нас потом не заводятся. Поверьте, на эти грабли я уже наступал. Итак, мы зачистили, заводили, распрямили наши концы хвоста вот таким вот веером. Теперь нам надо наши обмотки соединить. Это так как мы мотали виток к витку, то есть первую обмотку соединяем вместе, скручиваем, Вторую обмотку следующие три провода. То есть у нас каждая обмотка состоит из трех жил. Третью обмотку. Это у нас все начало обмоток. И с другой стороны. Все скрутили, теперь откусываем примерно по равному размеру. Теперь приступаем к самому главному, фазировке. Схема перед вами на экране. Смотрим, начало первой обмотки, это у нас общая земля. Начало второй обмотки, это у нас центральная, центральная жила, вход нашей пилетки. Он соединен концом первой обмотки. То есть, видите, по картинке нам очень легко, без мультиметра можно все это дело спазировать. Не надо ничего искать. Все это дело мы соединяем косу. Потом это прекрасно все залуживается, так как мы все это делали отдельно. Если бы мы каждый провод не лудили бы, а просто смотали бы зачищенные провода, потом вы просто не залудите качественно эти провода. Смотрим дальше. Начало третьей обмотки у нас просто соединяется с концом второй обмотки. То есть вот эти два провода. Можно как-нибудь вот так в косу замотать. Лишнее отпустить соответственно этот вывод у нас пойдет на длинный луч, на центральную жилу залуживаем наши провода вот смотрите даже такая толстая коса и прекрасно залуживается если не заводить каждый провод в отдельности то мы не сможем так заводить нашу косу даже очень мощный паяльник может не помочь если вы сможете залудить то только поверхностно а вот так качественно не получится поэтому надо лудить каждый провод в отдельности перед тем как заматывать косу это уже собственный опыт Заводили, подготовили пора намотать запорный дроссель отложим наш трансформатор я решил не мотать на этом колечке запорный дроссель на многих форумах радиолюбители очень хвалят сердечники от ТДКС. Поэтому я намотал 7 витков. Согласно схеме на картинке, которую вы сейчас видите на экране. Вот такой мощный запорный дроссель. Почему не на этом колечке? Ну, сами видите. Во-первых, эффективность дросселя будет гораздо больше. С таким сердечником это раз. Во-вторых, столько витков мы здесь не намотаем на таком маленьком колечке. А во-вторых, потому что у меня не нашлось другого корпуса решил применить вот из канализационных труб взял вот сто десятку муфту уже приметил сюда барашки колечко для подвешивания все это дело проклеймил уже залил эпоксидкой все соединения основательно поэтому я не стал мотать на этом колечке и этот трансформатор тоже отложу для более компактного корпуса вместе с этим колечко я решил намотать вот такую бомбу потому что место позволяет и намотал трансформатор аналогично этому только это 45 8 это 45 12 то есть больше габаритной мощностью вот а так по сути то же самое все это дело мертво закрепил с нашими барашками но корпус вы уже выбираете сами какой вам угодно как хотите то на что гораздо вы можете корпус выбрать сами теперь запорный дроссель. Вот у нас будет вот с этой петельки стандартный разъем ВЧ. Это петелька примерочная, мы ее открутим и подсоединим вот эту. Я тут побольше припоя напаял. Вот запорного дросселя у нас будет с петельки и выход пойдет у нас на трансформатор. Общая плетка на землю, вот сюда и центральная жила вот в этот разъем. Про фазировку я уже объяснил на вот этом трансформаторе. Мой баллон. Получится класса вечность. После того, как все это я туда уложу, я еще это дело запеню монтажной пеной. Но ну, по сути все готово. Осталось только соединить припаялый вход в пиэльки через запорную дросель, центральную жилу к трансформатору и общую земле. Теперь это дело туда упакуем аккуратно и запеню монтажной пены. Да, и мотал я кабелем RG58 это самый... Ну, понятное дело, что китайские, но самый лучший из всех китайских, что я заказывал. У этого продавца он действительно эластичный, действительно медный, хороший кабель. Вот. Заказывал уже три бухты у этого продавца и остался доволен. Ссылка будет в описании на этот кабель. Ну, давайте продолжим. Припаял я основные части. Теперь возьму, возьму я метролаз. Этот баллон у нас класса Вечность. Вот. В отличие от китайцев, мы ничего не щадим, ни припоя, ни проводов, ни сердечников, ни на чем, ни, ни экономим. И все соединения изнутри обработаем нитролаком. Нанесем вот такую пленку. Вот этого будет достаточно. Сейчас это дело немножко подсохнет. Уложим наш баллон туда подальше. И запеним монтажной пеной. Кстати, вот этот сердечник, более который большой, я использовал, хотел использовать для импульсного Мощного блока питания, киловаттника. И основа там у нас жаропрочный скотч. Первый слой трансформаторного скотча, второй свой жаропрочного. После всего залито огромным слоем эпоксидки все это дело. Поэтому я и говорю, что валун будет класса вечность. Неубиваемый, водонепромокаемый. Ну вот, собственно, и все. Осталась завершающая стадия. Запенить все это дело после обработки лаком. И вот эту часть, где соединяется ПЛ, очень важно, чтобы у нас тут не было перегибов и ничего не сломалось. Потом это дело быстренько закроем, чтобы пена потом будет расширяться и не вылезла наружу. Этого будет достаточно. Закрываем наше устройство. И последнее, что хотел сказать, никто этого не делает, но я решил сделать вот такой вот козырёчек, И за чего одной заглушки к этой муфте вырезал вот тут такое отверстие. Баллон же у нас будет вот в таком подвешенном состоянии. И всякий дождь, вода тут будет скатываться, все это дело. И оно, если не будет этого козырька, будет все естественным образом попадать на разъем и скатываться по разъему. А это нам абсолютно не нужно, чтобы вода еще, не дай бог, попадала в кабель, да и разъем, чтобы не окислился. Я решил сделать вот такой вот ветровичок. Но это опять же на ваше усмотрение. Можно вообще этого ничего не делать, а просто подсоединить провода к трансформатору. Это чисто уже... Мое технологическое решение.